Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд является инвестиционно млм проектом. Основан он 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. Вывод у нас работает ежедневно. Поэтому, ребята, те, которые еще не присоединились к нам в фонд, добро пожаловать! О, вывод у нас, для вывода у нас нет никаких ограничений. Вывод работает и в праздничные дни, и в выходные. Поэтому еще раз добро пожаловать в наш фонд. Наш фонд – это, естественно, рабочие места. И социальная значимость нашего фонда – а в том, что мы даем людям зарабатывать, кормить наши, свои семьи, улучшать свои жилищные условия и, конечно, осуществить свою мечту, зарабатывать на свою мечту. Наш фонд, это на сегодняшний день у нас уже более 31 тысячи партнеров. Это просто рабочих кабинетов. Не то, что фейковых аккаунтов, которые зарегистрировались, просто посмотреть, а те аккаунты, которые рабочие, которые работают и люди зарабатывают деньги. Выведено у нас уже, подходит 22 миллионов рублей. У нас очень много партнеров наших стали миллионерами именно в этом, в нашем фонде. И... Что еще хочу сказать, ребята, наш фонд, ну, является, вернее, наш фонд вошел не только в десятку топ-лидеров среди проектов, но уже он, мы находимся в пятерке, так как у нас нет... Ограничений заработки. Вывод у нас работает ежедневно. У нас есть очень много площадок для заработка денег. А у нас сайт постоянно в рабочем состоянии. За это большой респект нашим программистам, которые отвечают. У нас бригада программистов отвечает. Каждый программист за определенный участок на сайте. У нас нет никаких а, проблем а, с работой сайта. У нас а, никогда не бывает профилактических дней. У нас никогда не бывает часов профилактических. У нас сайт постоянно в рабочем состоянии. Чтобы стать партнером нашего фонда, вам нужно, конечно, пройти регистрацию. Регистрация у нас а, довольно-таки простая, а, как и во всех проектах. Единственное, что регистрацию нужно подтвердить через вашу почту. А почта должна быть Google или Яндекс. На другие почты письма не приходят. И в первую очередь, когда вы только а, зарегистрировались, и, и а, сайт перегрузился, и вы оказались в вот в таком кабинете, а, поставьте, пожалуйста, свой аватар – он очень просто устанавливается. А установить его можно. Фотографию выбрать с вашего компьютера, или же можно выбрать фотографию с вашего телефона. И как только приходит код от вашей фотографии на сюда вот на это место где выбран файл написано не выбран а здесь будет набор а, цифр и букв и нажимаете кнопочку загрузить а следующий шаг это нужно заполнить свой профиль. А для чего заполняется профиль? А Для того, чтобы вас видел а, спонсор о том, что вы пришли а, зарабатывать деньги. Не просто посмотреть, зарегистрировались и не заполнили профиль. А, а вы действительно а, пришли серьезно и надолго. А, Поставьте сюда, запишите свой, пропишите свой скайп, если нет скайпа, напишите свой э, телеграм, а, укажите свою страничку ВКонтакте, а, пропишите свой номер телефона. А также в первую очередь здесь заполнить нужно а, ваши платежные системы, куда вы будете выводить деньги. У нас деньги выводятся на Pair кошелек и Perfect Money. А, это сам, самая первую очередь это прописываются кошельки. Итак, для того, чтобы выбрать себе площадку, на которой вы будете зарабатывать деньги, вам нужно созвониться со своим спонсором. У вас в кабинете будет обязательно указан логин спонсора, будет указан телефон спонсора, вы можете написать на почту спонсора, вы можете написать ему ВКонтакт и также позвонить на Скайп. И вместе со своим спонсором выбрать себе площадку для заработка денег. Итак, какие есть у нас площадки? У нас есть площадка «Денежный рай». Это деньги поход на 1-2 раза в магазин. Зарабатывать здесь можно, только здесь вы никогда не станете миллионером. Не заработаете вы здесь 150 тысяч, 200 тысяч, а так на мелкие расходы. А в следующей площадке у нас есть две автопрограммы. Это автопрограмма «Энергомини». А вход можно начинать с 500 рублей. И за один круг вы делаете 39 750 рублей. Есть автопрограмма Energy, где у нас вход 30 тысяч И я сегодня вам расскажу маркетинг именно этой площадки. И расскажу как можно войти бесплатно на эту площадку, не тратив своего кармана 30 тысяч. И две инвестиционные площадки. Это... Фуртуры – это на бизнес, инвестиции, бизнес, который находится на земле в городе Сочи и Адвере. И инвестиционная игра – сейфы от World Money. Вы здесь можете инвестировать 500 рублей, 2,5 и 5 тысяч. Сейфы, без первого сейфа инвестировать нельзя. Нужно поочередно. В первый сейф инвестировали, второй и третий. Итак, и наши 6 млм площадок наши прекрасные очень доходные эти площадки итак в World money это площадка мы стартовали с этой площадкой здесь входить можно с первого стола у нас есть привязка на этой на этом на этой площадке в первому столу здесь можно входить с 1000 рублей с третьего партнера 1000 рублей вам возвращается за один круг вы Выходите на площадку, это первая ворота, на Golden Ring, нашу самую крутую площадку, и э, зарабатываете 86 тысяч на баланс для вывода, а за 20 у вас активируется эта площадка. Итак, следующая площадка, это PD-площадка. Э, здесь нет привязки к первому столу, вы можете активировать с любого стола, начинать свой бизнес, здесь очень хорошо эта площадка прям просто супер для тех, кто только что пришел в интернет, еще не научился приглашать. Здесь вам карты, ребята, в руки. Вот на этой площадке вы научитесь приглашать. Вы здесь увидите, как можно быстро а, и что такое управляемая матрица. И как можно, быстро можно зарабатывать на управляемой матрице. Именно вы сразу здесь поймете на этой площадке ПДИ. Так что те, которые только что пришли а, в интернет, еще не научились приглашать, ребята, всем советую активировать эту площадку. Мы дойдем а, маркетинг, буду рассказывать по этой площадке, и я вам покажу, как быстро на этой площадке выходить на выплату. Итак, следующая площадка Golden Ring Mini. Это у нас вторые ворота на площадку нашу шикарную Golden Ring. А здесь два рабочих стола, и вы, здесь есть удвоитель 2000, и есть сразу же 4000, можно становиться в первый блок. Минуя удвоитель, вы в два раза сокращаете количество приглашенных партнеров. И так вы э, все время крутитесь на этих э, двух столах и получаете постоянно по 10-500 и плюс вы получаете пассивный доход по двум клеверам. Это клевер мини а, на три уровня в глубину, и площадка клевер, а, они идентичны, и получаете плюс реферальное вознаграждение по этим площадкам. И когда вы выходите на площадку Golden Ring, то Golden Ring у нас здесь а, можно активировать и отдельно. а Вход на нее составляет... А, 20 тысяч. Там всего два рабочих стола. Мы дойдем маркетинг до этой площадки. И третий стол это только одни выплаты. Вы получаете здесь неограниченный заработок. Здесь становятся миллионерами на этой площадке. И плюс вы получаете пассивный доход по двум площадкам. Это площадка World Money и площадка PD. Итак, в разделе ⁇ Партнеры ⁇ отображаются все ваши партнеры, которые на всех ваших площадках... А там указаны кнопочки, вы можете посмотреть, у какого партнера какая площадка активирована. Отображаются все до, до пятого уровня. И плюс там находится ваша реферальная ссылка. В разделе промо-материалы у нас есть слайды, и есть картинки, и есть баннеры. Те, которые, ребята, пользуются рекламными площадками, пожалуйста, вам помощь в рекламе. Итак. У нас некоторые партнеры, ребята, не знают, где находится у нас наша оферта. Пользовательское соглашение. Ребята, я вам выхожу на сайт и показываю, где можно прочесть эту оферту. Ну, обычно при регистрации. Когда регистрируетесь или регистрируется партнер то всегда выставляете галочку «Я согласен». И перед вами открывается вот такая вот оферта. Вы можете прочесть от начала до конца. Поэтому будьте внимательны, чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни к нашему фонду. И ни, я имею в виду, ни к вашему спонсору. Итак, ребята, что нахочу я а, начать именно, знаете, с чего не сегодня? Не с нашего маркетинга, а я хочу просто вам показать. И а, а, мне, очень много сбрасывают мне а, ссылок. Ольга, заходи. Заходи, приглашать не надо. А, там вход всего лишь там то 200, то 300 рублей. Живая очередь. И приглашать не надо. Но вот я сегодня хочу вам, ребята, просто показать а, вашу а, живую очередь, которую сбрасывают мне. И что такое живая очередь, тем более многоуровневая а, матрица. А, я а, работала в таких а, м, проектах. Я же не первый день, не, не первый год в, в интернете. Поэтому, а, ребята, что такое многоуровневое? Здесь на сайте обычно пишут до 12. В итоге там получается или 18 уровней, или 21. Если админ добросовестный, то он и пишет, что там 21, а в итоге вообще-то скрывает всегда один уровень. И поэтому прежде чем идти, разбирай, разбирайтесь в маркетинге. Как работает многоуровневая матрица. Итак, смотрите. Это всегда вы, стоит первый кто. Это всегда стоит админ. Это админовский аккаунт. Вот он. Это тоже его обязательно. У него три аккаунта. Это тоже обязательно его. А вот здесь уже идут его приближенных. Это могут быть э, аккаунты программиста, э, который э, с ним, если у него есть договор на, о том, что он поставит два аккаунта программиста. Некоторые э, программисты не идут на эти условия, а они... Вот как наш Денис, он им платит зарплату, а они на зарплате. А некоторые программисты идут на условия и ставят, программисту одному ставят два аккаунта. А следующие эти два аккаунта, это привлеченные, Это могут быть родственники, это могут быть брат-сестра, это нашего админа, не нашего, а именно этого админа. А вот здесь уже с третьего уровня пошли это, пошли рифоводы. Рифоводы у тех, которых, ребята, команды более четырех тысяч партнеров. Следующую на пятую уровень ставятся рифоводы, у которых по полторы, по 2000 партнеров. А вот сюда, вот следующее это идут маленькие лидеры, где у кого а в команде там 100 человек, 200 человек. А вот здесь уже пошли ребята это мы Ваня, маня, Таня, Женя, Сережа и так Валя и так далее. Вот смотрите для того, это вот а, так распределяется. Смотрите, ведь у, а, у, у а, этих не приглашают. Админ а, делает рекламу по его ссылке, идут. Идут, но они идут под эти аккаунты сначала. Эти люди идут под аккаунты этих людей. Эти идут под эти, но вы же учтите, что здесь в этом уровне, здесь маленькие, здесь идут, у кого там 50, у кого 100, они не смогут заполнить полностью все ваши, именно эти все уровни, которые стоят внизу. И почему останавливаются эти живые очередя? А раньше такого не было, чтобы было чере... каждый месяц нужно проплачивать. Это покупать опять клона. Это вот только недавно сделали. А раньше этого не было. Раньше мы работали и приглашали, приглашали, приглашали. А заполнение идет как слева направо на свободное место. А Лена вам показывала на вебинаре. И ролик записывала о том, что, э, как, э, где легко, легче работать. Вот здесь или же у нас э, в управляемой матрице. А для того, чтобы заработать вот здесь, ребята, вот в таком многоуровневой матрице, вот здесь вот стоп-кадр. Вам нужно просто... Взять подмышку ваш ноутбук, купить билет в один конец на границу с Китаем. И всех входящих и выходящих всех регистрировать на 100, на 200 рублей. Вот тогда вы заработаете а, в этом, в, в, в, в этом проекте, где живая очередь. А если вас, вам кинула ссылку Маша и написала, Нина, приглашать не надо, заходи, активируйся. Маша сама не пригласила пригласила вас только одного, вы одна зарегистрировались, а вы никого не пригласили. Кто будет вам заполнять ваши полностью ваши, ваши, ваши уровни? Никто. Поэтому, ребята, прежде чем куда-то идти, кидать даже эти 200, 300, 500 рублей, вы всегда подумайте, как они вам достались. Эти, они просто так деньги не достаются. Они, их нужно зарабатывать. А для того, чтобы заработать, нужно приложить усилия. Это труд. Труд, труд точно такой же в интернете труд, Точно такой же, как и на земле. С утра до вечера. На земле ты хоть пришел, сказал всем до свидания, и пришел домой, и все. А здесь ты работаешь дома. Здесь у тебя нет, не бывает иногда ни перерыва обеденного. Ты не завтракаешь, не обедаешь. И в лучшем случае, если ты поужинаешь в 12 ночи или в час. А вот это называется работа в интернете. Но без выходных и без проходных. Это, ребята, тяжелый очень труд для того, чтобы а, м, не работать выходные дни, а делать себе выходное тогда, когда я захочу, как вот пишут, да вы, а, м, м, на, вижу очень много, листаю, листаю ленту и смотрю, 2-3 а, часа, 2-3 часа работа, да не верьте вы никому, за 2-3 часа в день, никогда в жизни вы свой бизнес не построите. Здесь нужно трудиться, чтобы заработать деньги в интернете, они так просто, с неба не сыпятся. А их нужно зарабатывать. И, при... и работать, работать и работать. Приглашать и приглашать и приглашать. Люди в бизнес приходят в интернете только через приглашение. Чем больше вы будете приглашать, развивать свою первую линию, тем больше будет ваш доход. Итак, теперь наша автопрограмма «Энергия». Чем мне нравится эта программа, эта программа тем, что здесь очень хороший доход, очень хороший. Можно и забрать машиной, поехать в город Сочи и забрать автомобиль за 2 миллиона, за 2 миллиона 400 тысяч, прошу прощения. Но можно и забрать, это все забирается по мере поступления у вас на вывод, деньги можно выводить. Вывод, насколько заработал ты за сегодняшний день, пожалуйста, ставьте на вывод. Деньги должны храниться дома, в вашем сейфе дома. Поэтому, что хочу сказать. В нашем фонде невозможно потерять а, вложенные деньги. Я сегодня делала презентацию, у меня спросили. Ольга, вы столько уже мне тут минут 20 рассказываете, наверное, и больше рассказываете о вашем фонде. а Вы ни разу не обволвились. У вас есть подводные камни, у вас есть а, ну, минусы. У вас в фонде вы все говорите о ваших преимуществах, о ваших плюсах. А у вас вообще минусы есть? Я говорю, да, есть. Есть очень-очень большой минус. А на какой? А я говорю, в нашем фонде невозможно потерять деньги свои. Вот. Поэтому, ребята, я хочу вам сегодня рассказать. Как можно на эту площадку, здесь ход у нас 30 тысяч, как войти на эту площадку бесплатно. Итак, а ваша задача найти себе первого партнера, который пойдет за вами работать на эту площадку. Вы с этим партнером, ваш партнер регистрируется. Пополняет свой кабинет на 30 тысяч. Вы звоните своему спонсору. Спонсор связывается с админом. Админ вам переводит на ваш кабинет 30 тысяч. Вы активируете эту площадку «Автоэнерго». А ваш следом активирует первый партнер. И вы получаете сразу же 30 тысяч на баланс для вывода. Вы не потеряли ни одной копейки. И у вас сразу же списывает долг админ. Все, вы вошли на эту площадку бесплатно. Итак, первый партнер стал, вы получили 30 тысяч на баланс для вывода. Второй и третий партнер у нас, а это деньги приплюсовываются, дают переход именно во второй стол за 60 тысяч. Итак, первый партнер закрывает свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. 40 тысяч на баланс для вывода. 20 идет вашему спонсору. Второй партнер закрыл, и становится к вам на это место. Третий партнер закрыл, и это становится эти два партнера, второй и третий, дают переход за 100, 120 тысяч, именно в третий стол. Первый партнер закрывает свой второй стол, приходит, становится на это это полностью накопительный стол. Здесь накапливаются 360 тысяч для перехода именно активации а, четвертого стола. Итак, первый, второй и третий партнеры, когда закрыли свои вторые столы, и а, они приходят, становятся к вам сюда на накопительный стол, и а, у вас собирается 360 тысяч, и как столько стал третий партнер, у вас сразу же активируется автоматом четвертый стол. Итак, первый партнер закрывает свой третий стол и приходит, становится к вам на это место. И вы получаете 200 тысяч на баланс для вывода. 40 тысяч идет вашему спонсору, а за 120 у вас идет реинвест. Реинвест вы можете выбрать, поставить под любого партнера. Любому можно парт... выставить бронь, поставить и помочь э, перейти к вам сюда на четвертый стол. Итак, приходят второй и третий партнеры, это деньги, 720 тысяч с двух партнеров накапливается, и у вас автоматом покупается пятый стол, это полностью ваша зарплата, ваша э, э, ваша стол выплат. Итак, первый партнер закрывает четвертый стол и приходит, становится на это место. 720 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер 720 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер закрыл свой четвертый и приходит, становится к вам 720 на баланс для вывода. Итак, за один круг вы делаете 2 миллиона 400 тысяч. Вот здесь вот вы стали миллионером. Вот здесь вот я вам всем советую, ребят, активировать и работать, приглашать. Наш фонд пришел на очень долгие годы, поэтому нам делать бизнес еще очень долго и долго. А это самая хорошая доходная площадка. Итак, следующая площадка у нас это клевер мини. Как вы видите, мы вчера разбирали клевер большой. А клевер мини чем отличается? Он отличаю полностью. Все то же самое. Единственное отличается. Он входом. Здесь вход всего лишь 300 рублей. Те, которые, ребята, только пришли в интернет, пожалуйста, вам карты в руки. Активируйте э, площадку Клевер И здесь всего лишь два лепестка, на которых вы будете постоянно крутиться. Это здесь э, три уровня. Как вы видите, всего лишь три уровня. Это первый уровень – три партнера. Второй уровень – это девять партнеров. И третий уровень это 27 партнеров. Все. Каждый партнер пригласил по 27 человек, и у каждого закрылся ваш лепесток. И вы все перешли сюда на второй а, лепесточек. Итак, как распределяются деньги именно на этих уровнях? У нас первый уровень. Партнер, когда становится к вам, вы получаете за первый уровень 50 рублей и 50 рублей реферальное вознаграждение за партнера второго уровня вы получаете 50 рублей и получаете 50 рублей а реферальное за партнера третьего уровня вы получаете 25 и 25 реферальные вознаграждения. плюс по 50 рублей, с каждого партнера вот этого, который становится у вас на третьем уровне, у вас идет отчисление в накопительный баланс, где деньги накапливаются 1350 и идет автопокупка второго лепестка. Итак. Как только у вас закрывается этот лепесточек, у вас открылся, и каждый партнер, который закрывает свой лепесточек и приходит, становится к вам. Партнер с первого уровня, вы получаете сразу 200 рублей на баланс для вывода и плюс реферальные 250 Итак, вы получаете за каждого партнера 450 рублей. За партнера второго уровня вы получаете 200 рублей и реферальные 250 рублей. За партнеров третьего уровня вы получаете 150 рублей и 250 рублей реферальные вознаграждения. С каждого партнера вот, третьего уровня у вас идет отчисление в накопительный баланс по 50 рублей а, на а, реинвест именно второго лепестка. Итак, вы заработали с двух лепесточков 18 750 рублей. Да, вы можете купить себе какую-нибудь хорошую вещь. Пожалуйста. Потрудились и заработали, и купили. А что еще хочу я вам сказать, ребята, А то, что здесь можно... Мы, когда стартовала эта площадка, мы все заходили именно четыре, четырьмя аккаунтами. Это заходили вот так, на 1200. Когда можно заходить на 1200, можно не на 300, а на 1200. А сразу же, как только вы активировали все четыре этих места, то вам 300 рублей возвращается сразу же на баланс для вывода. Итак, 4 места вам обошлось, всего лишь 900 рублей. А дальше вы пошли зарабатывать. Каждый партнер приглашает точно так на 1200 каждого партнера, и у вас 6 человек, и у вас закрывается этот лепесточек, и вы переходите на следующий. Все. Вы пригласили всего лишь шесть человек на 1200. И вы перешли сюда, и ваши люди вместе за вами переходят сюда на этот, на этот второй лепесток. Здесь еще есть вот такой вот нюансик. Если ваш приходит к вам перелив, если к вам пришел перелив, например, стал на, именно на второй уровень, то вы получаете... 200 рублей за уровень, а 250 получает именно тот партнер, чей это реферал. Если ваш партнер улетел, куда-то стал, вы выставили бронь, чтобы помочь закрыть первый ну, например, закрыть, э, осталось там несколько мест, и вы помогаете своему партнеру э, закрыть эти места. Вы ставите новых партнеров, выставляете брони, и э, э, ставите туда новых своих партнеров. Например, 3-4 партнера. Вы получаете именно реферальное вознаграждение, смотря на какой уровень вы выставляете бронь. Если вы выставили бронь ну, на, на третьем уровне, вам нужно закрыть, то вы получаете 250 рублей за каждого партнера. И ваш партнер, которому вы выставляете бронь, он получает за уровень 150 рублей за каждого партнера. <связь> <связь> Это бизнес а, взаимовыгодный. Здесь можно помочь, закрыть, выставить брони, помочь своим партнерам. А поэтому, ребята, есть отличие от того, что я вам показывала, многоуровневые и отличия нашего маркетинга, нашего фонда. И вот сделайте, пожалуйста, вывод, где нам легче работать, где это все можно управлять со своего кабинета, помогать своим партнерам двигаться, или же сидеть там, ждать, ждать, приглашать, приглашать, и неизвестно, куда становятся ваши партнеры, куда идут, под таких же людей, которые не хотят приглашать и не хотят работать, а вы им закрываете, делаете им зарплату. Вот сядьте и подумайте. Ну что, на этом, я думаю... Наша презентация закончилась. Если есть какие-то вопросы, ребята, пожалуйста, задавайте. И я постоянно на связи. Вы можете мне написать в ВК. Вы можете мне позвонить на Skype, Вы можете позвонить мне на WhatsApp. Вы можете позвонить мне на Telegram. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи WordMoney.